Задайте каждый сам себе вопрос, знаю ли я, что такое узкий путь, и иду ли я этим узким путем, которым шел Иисус Христос, и Его верные ученики. Или я считаю точно так же, как все так называемые верующие, которые по какой-то непонятной причине уверены, что они идут этим узким путем, которым шли апостолы. Они уверены, что они на этом узком пути. Когда ты спрашиваешь у них, а что в твоем понимании узкий путь? Ты говоришь, что ты идешь узким путем, Ну что это такое, этот узкий путь? О, говорят они, я на очень узком пути. Это очень тернистый очень сложный путь. Ну хорошо, что это очень тернистый сложный путь, но ты объясни, в чем он заключается, этот путь? О, ты не представляешь, что мне стоит один раз в неделю оторваться от своего телевизора, чтобы пойти на так называемое «богослужение» в кавычках. Ты не представляешь, ведь мне еще там приходится отдавать свои деньги, чтобы мой пастор мог оплатить все свои счета, чтобы он мог оплатить охрану от меня и от таких, как я. Потому что когда все эти люди выйдут из гипноза, они поймут, что их обманывали, и что им захочется вернуть свои деньги. Но за ваши деньги пастор организовал себе очень серьезную охрану, чтобы вы не смогли к нему подобраться. Это очень сложный путь и очень тяжелый и тернистый. Ведь вам нужно будет читать Библию один раз в неделю, еще и молиться нужно. Это очень сложный путь. Еще они говорят, что ты не представляешь, какой то тяжелый путь, ведь мне приходится сливаться с этим миром и становиться с ним одним целым. И при этом мне еще нужно говорить, что я верующий. Ты не представляешь, чего мне это стоит, как это тяжело. Эти люди даже и близко не стояли возле этого узкого пути, которым шел Иисус Христос и его верные ученики. Они даже понятия не имеют, что такое этот узкий путь не говоря о том, чтобы идти этим путем. Тебе нужно быть честным с самим собой, тебе нужно прочитать Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, тебе нужно прочитать Деяния апостолов, а также Послание апостолов, чтобы увидеть, что такое узкий путь. Тебе нужно жить так, как там написано, чтобы понять на практике, что означает этот узкий путь. Тебе нужно перестать обманывать самого себя. Тебе нужно отрешиться от всего, взять свой крест и следовать за Иисусом Христом самоотверженно, уже не живя своей жизнью. Твоя цель на этой земле это исполнить волю Отца нашего Небесного и точка. Да благословит вас Господь наш Иисус.